инвестиции для начинающих всем привет меня зовут макс риск Эээ, моя безопасность стратегия инвестирования как же инвестировать безопасно и есть ли стратегия конечно есть безопасность стратегия и первое дело что вы думаете это тоже, это депозиты ведь вы выкладываете в банк также имейте ввиду то что банк может закрыться Любой мой момент, поэтому выбирайте такой банк самый, наверное, первый, даже если 4% годовых я, как знаю, 7% годовых в России, в Украине и в других разных странах, возможно Пиши в комментариях, какой ты страны и сколько у тебя 7-годовых там на депозитах это поможет мне сделать следующий видеоролик если вы напишите, то я